ну, хочешь, чтобы дать, блядь, вот у нас в штефан там, блядь, такой расклад нахуй, И он такой нахуй, к мужикам пихать такой. А, да, тут Хочешь выйти, да? Ну, выйдешь, как он прикол. Вот такой ладно, да, мы выйдем, Сейчас. Ну, сейчас выйдем, он учекается, мы называем нахуй. Все, Ну, ребёнка, похож нахуй. Ну, вот, и он такой, стоит, такой блядь, зажить, нахуй. же, такой, ты же, ребенчек нахуй, же самое. Да, ну, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да,